Всем привет, ребят! У микрофона Антон Ларин. Знаю, вы очень любите большие подборки средств передвижения. И сегодняшний выпуск именно для вас. Я собрал самые безумные виды транспорта в один большой выпуск. Будет по-настоящему интересно. А вы присаживайтесь поудобнее и не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Теперь бегите за чайком, чем-нибудь вкусненьким и присаживайтесь поудобней. Жмите большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. А мы начинаем! Пожалуй, откроет подборку очень странный мотоцикл. Его прикол в том, что вместо обычных колес были задействованы... Угадайте, что? Гусеницы! Наверное, это было сделано для того, чтобы на нем можно было гонять зимой, где-нибудь по снегу. В принципе, он выглядит неплохо, но мне не особо симпатизирует тот факт, что задняя гусеница очень уж выступает. Ну, как-то не особо пропорционально получилось. Возможно, выпуск таких мотиков будет полезен в реально снежных регионах. Ну, точно не везде. Думаю, идеальным решением стало бы создание этих красавчиков на заказ. Или массовый выпуск где-то на севере страны. На самом деле, годная штука. Возможно, кому-нибудь зайдет. Ему же реально любой ландшафт ни чем с такими гусеницами. О, вот и дошли до кастомизированных штуковин. Короче, это электрический байк с весьма необычным дизайном. Он выглядит достаточно прикольно. Насколько я понял, его изюминка в том, что он более продолговатый и чем-то напоминает горный велик а во лбу у него, что называется, горит звезда. Разумеется, в виде фонаря. Выглядит классно, ничего не скажешь. Кстати, вот эти неоновые вставки тоже просто бомбические. Что-то мне подсказывает, что они не просто добавляют байку стиля. Обычно подобные вставки делают для того, чтобы транспорт был заметен на дороге. Короче, как какую-то светоотражающую вставку. В принципе, обычно это работает. Транспорт, правда, становится заметнее. В этом байке мне еще очень нравится эта пустая рама, и то, что движок запрятали возле руля. Достаточно интересное решение. Так, ну, если так подумать, этому можно найти какое-нибудь применение. Но мне так лень думать. Короче, будем считать, что такая особенность машины создана в декоративных целях. Да, эта машина правда может подниматься и опускаться благодаря очень и очень странным колесам, которые регулируют высоту машины. Если машина находится на самой высокой точке, то под ней правда может проехать любая другая тачка. Не знаю, законно ли использовать такую особенность, например в пробках, но почему бы и нет. Как по мне, это будет достаточно забавно. Бог ты мой, что это? Будем думать, что это нечто можно приписать к мотоциклам, потому что пройти мимо чего-то подобного я просто не могу. Посмотрите на него. Знаете, напоминает игрушки, собранные из железного конструктора. Ну, помните, наверное, конструктор из металла, где на каждой детальке были дырочки. Этот мотоцикл мне реально до жути напоминает поделки из этой игрушки. Сама конструкция простая. Два передних колеса, водительское сиденье находится в такой окружности, которая и способствует перемещению. Забавно, руль как на пиратском корабле. Самый настоящий штурвал. Боюсь управлять этим мотоциклом несколько проще, чем целым судном. Ну и ладно, зато выглядит-то как. Слушайте, мы не будем смеяться над людьми с ограниченными возможностями. Будем трезво и максимально серьезно оценивать данную коляску. На самом деле задумка хорошая. Обычные коляски наверняка могут проехать далеко не везде. А вот это поможет нуждающимся людям решить такую проблему.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 И вот такая моделька тоже имеет место быть в нашей подборке. Красивая серебристая тачка не оставит равнодушным ни одного маленького человека с горящими глазами. Дизайн машины минималистичный, впрочем сейчас такое достаточно модно, поэтому это даже плюс. Как вы видите, машинка достаточно быстро гоняет. Ну, как минимум для ребенка. Вообще, всегда за развитие в молодежи каких-то навыков, особенно таких важных, как вождение. Я думаю, что если учить детей всему с малых лет, то мы сможем воспитать поколение, при котором будет меньше всяких несчастных случаев. Такая машинка явно не будет лишней, особенно если учесть, что на ней можно плюс-минус научиться нормально водить. А вот и еще одна модель от Volkswagen. Неторопливая, но выносливая как вол. Только гляньте, на ней спокойно может прокатиться несколько взрослых. Но чем не развлечение для компании друзей в воскресный вечер?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 Для передвижения по снегу придумали кучу транспорта. Лыжи, санки, сноуборды и прочие прикольные штуки. Большинство из них, к сожалению, бессильны при встрече со льдом. Они предательски сбрасывают своего водителя, с этим ничего не поделать. К счастью, в мире все еще есть гении, которые делают всякие странности. Короче, это доска для покатушек по льду. Господи, как ее назвать-то? Ледоход? Нет. Ладно, не об этом. В общем, прикольная самодельная доска, действующая по принципу разных видов транспорта. Ну, тут и коньки, и моторчик. В общем, всего понемногу. Не скажу, что доска выглядит прям красиво, но вполне неплохо. Главное, что механизм рабочий, а над внешним видом всегда можно поработать. Кто знает, вдруг через несколько лет у каждого дома будет такая штуковина. Если вы искали что-то до безумия странное, то поздравляю, поиски увенчались успехом. Да-да, это мотоцикл, имеющий целых 48 цилиндров. Прошу прощения, но выглядит он, как бы сказать... Ну, как будто на него забыли нацепить какой-нибудь корпус или что-то вроде того. Даже не знаю, что можно сказать, но меня нехило так пугает огромное количество всякого железа. Честно, не представляю, зачем они сделали мотик с 48 цилиндрами. Ну и ладно. Блин, чтоб вы понимали, у обычного мотоцикла 1-4 цилиндра. Край 10. Куда 48? 48. Но в целом прикольный мотоцикл, я бы, наверное прокатился. Боже мой, что это? Честно, вот это уже пугающе, чем-то напоминает картинг, очень плохой ржавый картинг, это какая-то очень низкая машина. Она продолговатая, и оснащена турбинами, абсолютно странная форма, ощущение будто она правда собрана вслепую. Кстати и расцветка мне не особо зашла. Честно, реально выглядит как ржавчина, но это вкусовщина, конечно. Возможно, кому-нибудь из вас понравится. Если это так, то не бейте тапками. Но работает вроде ничего так. Едет, причем бодренько. Ну слушайте, да, выглядит это все странно, но почему бы и нет? Думаю, эта странная машина придаст немного контраста нашему ролику. Я припас мотоцикл в стиле Боже. Неужели такой еще ездит? Этот мотоцикл серьезно работает на угле. Вот прикиньте, что только не придумают. У нас транспорт и бензином заправляют, и газом, и электрические модели есть. А мы все равно вернулись к углю. Странно, конечно, но зато внешний вид крутецкий. Я бы хотел себе приобрести такой мотоцикл, только не знаю, сколько бы за него отдал. Цену этого мотика я не нашел, поэтому предлагаю вам предположить, сколько же может стоить вот такое чудо. Те самые люди в зале, которые пропускают день ног.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 Оу, oh, на что только люди не пойдут. Это максимально странно, необъяснимо и очевидно вышло кому-то в копеечку. Да, это реальная Тесла на огромнейших колесах, которые нисколько не подходят машине по размеру. Кстати, колеса напоминают колеса велосипеда, что даже прикольно. В машину, судя по всему, сложно залезть, а вылезть, видимо, вдвойне сложнее. Не знаю, как людям не страшно экспериментировать с чем-то таким, но, как по мне, это отличная возможность увидеть все с высоты птичьего полета.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 В общем, скутер просто бомба. Дизайнеры постарались, да и исполнители тоже. Проект получился интересным, креативным и главное перспективным. По-моему, за такой штуковиной люди реально полетят в магазин. Если сегодня вам еще не хватило всяких странных вещей, то ловите вот такой велосипед. Да, мало того, что ехать придется лежа, так у него еще и на колесо больше. Конечно, не знаю, может там какая-то акция 1 плюс 1 равно 3, но все же это малость необычно. Расцветка у этого велосипеда вызывающая, много ярких и едких цветов, но все равно прикольно. Блин, была бы еще какая-нибудь подставка для головы, чтоб можно было хотя бы на время расслабиться. Наверное, не особо удобно постоянно держать голову поднятой. Ну, на самом деле велик прикольный, но сказать о нем особо нечего. Давайте уже перейдем к следующему транспорту. Вы только посмотрите на этот невероятно милый ярко-красный почтовый фургончик.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 Эта машина мне напоминает какую-то красную акулу. Все благодаря плавной обтекаемой форме и яро выделяющейся решетчатой структуре на капоте, которая слишком уж сильно похожа на жабры. Романтика, которую мы заслужили. Да, это очень-очень длинный мотоцикл с двумя сидушками и какой-то аркой. Как вам, заманчиво? Вполне. Выглядит самым обычным образом, только сиденья расположены немножко не так, ну и арка есть. В остальном достаточно обычный эмотик. Чуть позади сиденья и красуется металлический крест с надписью «Never Forget». Также в качестве украшений были использованы всякие разные сердечки. Выглядит прикольно. Конечно, все в этом мире на любителя. Возможно, кому-то и не понравится. Но конкретно мне зашел этот байк на двоих. Думаю, на 14 февраля на нем можно нажиться, Давай его в аренду влюбленным парам. Ого! Просто посмотрите на этот классный мотик. Выглядит жестко, но стильно. Что-то такое, наверное, понравится многим парням. Мне очень нравятся колеса без спицы и всего прочего, потому что это выглядит реально классно. К сожалению, и у таких колес есть свои недостатки. Например, водитель почувствует каждый камешек, поскольку различные спицы повышают амортизацию транспорта. Не уверен, что это остановит хоть кого-нибудь перед приобретением этого зверя, но сказать об этом реально стоит. В остальном это достаточно обычный эмотик, просто он кастомизированный, из-за чего и смотрится так круто. Боже мой, нет слов, одни эмоции!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 Заказывали что-то огненное, просто гляньте на эту красную офигенскую тачку. Это прекрасная детская Porsche может разогнаться до 30 км в час. Прикиньте. Да, звучит как очень мало, но это все-таки детская машина. Здесь главное не скорость, а безопасность. Поэтому я думаю, что это вполне себе неплохо. Просто посмотрите, насколько красивые колеса этой машины. В них вроде нет ничего необычного, но, блин, вот эта смена белого и черного по центру это классно. Прикиньте, как это круто выглядит во время поездки. Сама по себе машина стильная, сделана хорошо и со вкусом. Что ж, мы убедились, что это Porsche оправдывает свое присутствие в подборке. Большие мечты – большой транспорт. Да, это просто огромный мотоцикл. Очевидно, на нем можно кататься с кем-нибудь, потому что он просто огромен. Не знаю, где они взяли такие огромные детали. Возможно, делали на заказ, но я не уверен. Колеса такие широкие и мощные, что такой мотоцикл точно проедет в абсолютно любом месте. Мне нравится этот насыщенный оранжевый цвет, он прямо отражает суть этого мотоцикла. А этот моторчик точно нужен каждому. Он реально заменит упряжку собак, уж такой он мощный. Моторчик отлично подходит для самостоятельных покатушек, например на санках. Еще его можно использовать как мотор для катания на лыжах, если нет сил самостоятельно что-нибудь делать. Да, выглядит эта штуковина вовсе не как собака, ну и что? Зато справиться нисколько не хуже, гарантирую.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 Да, сегодня очень много гигантов. Кстати, вот эта модель больше похожа на велосипед. Но мы будем присваивать ее к мотоциклам, потому что педалей все-таки нет. В общем, сразу стоит сказать, что руль здесь не исполняет никакой роли, потому что до него просто невозможно достать. Водитель располагается возле заднего колеса, причем достаточно скромно. Сам мотоцикл достаточно крутой и яркий. Для лучшей устойчивости ему даже приделали маленькие колесики, прям как на детских четырехколесных велосипедах.